А мы продолжаем нашу программу приветов и поздравлений. И следующий привет адресуется Артему Дзюби. От друзей, коллег, тренерского штаба и, конечно же, от большой армии фанатов. Артём, мы хотим пожелать тебе большого, крепкого здоровья, счастья, успехов в личной жизни. Пусть все у тебя там складывается замечательно. Пусть главные футбольные трофеи и награды украшают твою коллекцию. Продолжай заниматься тем, что у тебя получается лучше всего. Как говорится, так держать. И в подарок мы хотим передать тебе песню группы Любе. А ну давай, наяривай!